Привет, друзья, меня зовут Дмитрий и у нас сегодня понедельник. Если верить интернету, вообще на английском в мире говорит где-то полтора миллиарда человек. И из этих полутора миллиардов, где-то 1 миллиард сто миллионов говорит на английском с заметным акцентом. Когда я говорю акцент, я прежде всего имею в виду те особенности произношения, которые ты из своего родного языка тащишь в английский язык. И да, я знаю, что это определение не однозначное, не... Единственное, что эта тема гораздо шире и так далее, если ты это знаешь, что я это тоже знаю, давай не будем усложнять Так вот акцент, вообще я считаю, что легкий иностранный акцент в твоей речи это секси Для носителей языка легкий акцент это такая изюминка, которая придает твоей речи некоторый шарм Но вот от чего реально надо избавиться, как по мне, так это от Strong Russian Accent Hello, my name is Dmitry, how are you doing? А вот найду. Это уже реально не секси, не шарм, это просто плохое произношение, и из-за него тебя вообще нифига не понять. Ну и вообще зашкварно говорить по-английски, как вот... Is, uh, В первом видео из серии мы говорили о произношении четырех звуков. The, w, ha и R, которые при правильном произношении способны изменить то, как в целом звучит твой английский язык и способны изменить то, как работает твой речевой аппарат. И судя по комментариям под тем видео, многие из вас это реально прочувствовали на себе. И это круто. Сегодня мы пойдем дальше и поработаем еще над двумя звуками, правильное произношение которых тоже может изменить то, как твоя речь звучит в общем. Сейчас на экране появится небольшой текст, в этот раз он реально небольшой. Поставь, пожалуйста, видео на паузу и прочитай его вслух. Если ты хочешь получить максимум от сегодняшнего видео, при этом обязательно запиши себя на диктофон. Итак, текст. Сегодня мы поговорим о звуках D и T. На самом деле нет, потому что D и T это в русском языке, а в английском, во всяком случае, в американском английском они звучат совсем не так и произносятся из другого положения. И в английском, и в русском это звуки согласные, парные, один глухой, другой звонкий. На этом сходства заканчиваются, сначала поговорим про звук Т. Давай вместе произнесем вот эти русские слова. Трава, тонна, тысяча, тишина. Тян. Телевизор. Что делает твой язык? Когда ты произносишь этот звук как твердый трава, тонна, тысяча, кончик твоего языка касается передних зубов. Когда ты произносишь этот звук как мягкий, тишина. Тян. Телевизор. Звук располагается несколько глубже, и зубов он не касается. Во всяком случае, у меня. Про английский звук нужно знать несколько важных вещей. Во-первых, он никогда не бывает мягким, он только твердый. То есть Тя в английском языке не бывает. Вторая. Этот звук произносится из другого положения. Когда ты произносишь английское та, твой язык не касается зубов, он кончиком языка касается верхних альвеол. Альвеолы, кстати, бывают не только в легких, они бывают еще и во рту. Это такой бугорок за зубами, который ты можешь легко почувствовать, если проведешь языком за зубами. Та-та, та-та, та-та. Вообще, положение языка, когда ты произносишь английскую Та, примерно такое же, как когда ты произносишь русскую Ц. Та-та. Та-та. Где-то они вот очень рядом. Трава. Тонна. Тысяча. Тян. Ти тишина. Тишина. Телев Телевизор. Блин, это сложно. Обрати внимание, как меняется гласный звук, если ты произносишь твердую английскую Та. Тишина и тишина. тыш, тишина Неудобно. Давай сравним. Teaching, teaching. Time, time. Table, table. True, true. Trouble, trouble, trouble, trouble. trouble. trouble. В последнем случае, когда т стоит перед r, этот звук напоминает даже чем-то Ч Trouble, trouble. Потренируемся на скороговорочке. Twelve trim twin track tapes. 12 trim твин 12 trim твин Я тренировался. Еще одна важная штука про этот звук. Будь внимателен, когда читаешь глаголы в прошедшем времени, которые заканчиваются на -ed. Если слово само заканчивается на глухой или шипящий согласный, типа like, miss, notice и rush, окончание -ed читается как "-t", liked. Missed. Noticed. Rushed. А теперь на экране появится тот же самый текст, что был в начале видео. Тебе нужно будет прочитать его вслух еще раз, обращая особое внимание на звук Т, который я выделил для тебя цветом. Читай медленно, не торопись и старайся каждый раз правильно произнести этот звук из правильного положения. Поехали. А теперь звук Д. Давай вместе произнесем вот эти слова. Дурдом. Дорога. Дама. Деревня. Дятел. Дичь. Русский «д» произносится ровно из тех же самых положений, что и русский «т». Когда ты его произносишь твердым «дурдом», «дорога», «дама», он немножко кончиком касается передних зубов. Когда ты его произносишь как мягкий «дичь», «деревня», «дятел», то он опять же немножечко смещается назад. По сути разница только в том, что «т» глухой, а «д» звонкий. Трава, дрова. Д. Мы добавляем немножечко голоса. Так вот, английский Д произносится ровно из того же положения, что и Т, только он звонкий. То есть кончик языка касается верхних эльвиол. Да. И он тоже никогда не бывает мягким. Он только твердый и де нету. Дурдом, дорога, дама, деревня, дичь, дичь, дятел, дятел, дятел. И снова обрати внимание как уже немножко по-другому звучит гласный звук если ты «д» произнес из другого положения деревня и деревня деревня деревня сравни ду да dark dark dirty dirty доктор доктор different different дроп drop Обрати внимание, насколько жутко неудобно произносить английский R после русского твердого D. Drop. Drop. Дело в том, что когда ты произносишь русский D, еще раз, у тебя язык касается зубов. В то время как, когда ты произносишь английский R, язык находится где-то там в глубине. И поэтому языку приходится проделать длинный, сложный путь от D к R. В то время как, когда ты произносишь D из английского положения. Язык уже находится там где-то в глубине, и там буквально вот такой вот маленький путь. От д Маленький путь языка. Почти готовое название для книги. Вот тебе скороговорочка, потренируйся. Я вроде смог, давай ты. Окончание прошедшего времени и звук «д» нужно тоже знать пару вещей. Во-первых, когда само слово, сам глагол заканчивается на Т и Д, окончание читается как ID. Want wanted. Excite excited. Start started. Если же глагол заканчивается на звонке, согласный или на гласную, окончание ID читается как «д». Move, moved moved. Close, closed closed. И сейчас на экране появится еще раз тот же самый текст. В нем уже будет выделено два звука. D и т. Прочитай, пожалуйста, вслух, внимательно артикулируя хорошо оба этих звука. Поехали. Чувствуешь разницу? Есть еще одна крутая штука, как минимум в американском английском языке. Когда D или T находятся где-то в середине слова, то получается очень прикольный пружинящий звук. У тебя язык просто один раз а легонько касается альвеол. Например, party, matter. Такое еще бывает, когда ты связываешь два слова, одно из них заканчивается на т, другое начинается с гласной. Например, got a new job или got it, get out. Теперь попробуй прочитать тот же самый текст в третий раз, учтя все эти тонкости и сложности и еще разок запиши себя на диктофон. Поехали. Ну как ощущение? Есть разница между первой и второй записью? Пиши в комментариях. Теперь задание для самых крутых и несгибаемых людей, которые смотрели предыдущее видео и у которых стальные альвеолы. Нужно будет прочитать этот же самый текст, произнося правильно «да», «та», «ва», «ха», «ра» и «в». Я выделю для тебя все эти звуки в тексте и можешь, кстати, записать себя на диктофон еще разок. Поехали. Пишите в комментарии, кто сделал все упражнения, справился и как ощущение. Есть еще одно бонусное задание, суперигра. Если у тебя осталась запись на диктофоне с предыдущего видео с теми четырьмя звуками, попробуй прочитать его еще раз вслух, добавив туда звуки D и T, запиши себя на диктофон и проверь, что получилось. У меня есть сомнение, что кто-то это сделает, но если это будешь ты, обязательно пиши в комментариях. Такие дела, ребята. Надеюсь, вам понравилось это видео, оно было для вас полезным. Если оно реально пригодилось, поставь, пожалуйста, лайк. Я старался. Будет еще, наверное, видео про произношение, если оно вам понравится. Скоро с вами видео. Увидимся в других видео, всем пока!